нашей жизни самое прекрасное Не ценою денег покупается Даром с неба светит солнце ясное И луна нам даром улыбается Даром на распаханные полосы Льется дождь со щедростью обильной, Даром ветер гладит наши волосы с дуба не встегнет рукою сильною, Да! Зорями, восходами, закатами, С близкими, любимыми встречаемся и вдыхаем воздух, не заплату мы, Никакой монетой не заплатите, за ребенка ласку необычную, За супругов нежные объятия, за любовь, за дружбу бескорыстную. God Вечное спасение Принимай и улыбайся весело Посмотри, как Он к тебе склоняется И пойми, что как свет солнца ясного ценой у денег покупается В нашей жизни самое прекрасное Да, да Тебя ходи, Это Бог за тебя говорили вокруг, Он за нас, потому что он наш лучший друг, И в празднич атвы, славу Богу, Себя. Вам, от нашего Господа Иисуса Христа, дорогие братья и сестры, рад вас видеть в этот день, праздничный день сегодня, может быть самый странный из всех, которые мы до сих пор переживали, но слава Богу, что мы в Его доме, что мы вместе здесь сегодня. И я хочу вместе с вами прочитать текст для сегодняшней проповеди. Он записан в книге пророка Оси. Осия, 13 глава, 6 стих, Осия 13.6. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. Небесный Отец, мы благодарим тебя за. Драгоценное Слово Твое за Священное Писание Библию. Мы нуждаемся в Твоем наставлении, в истине Твоей. Просим, чтобы наши сердца сегодня Ты затронул, исполнил нас Святым Духом. Помоги мне проповедовать Твое Слово верно, возвещать Христа Спасителя. Помоги, Господи, слушающим, принимать Твои слова, я никто, но Ты, Господи, свои слова даешь нам слышать, внимать им, помоги всем нам руководствоваться ими в нашей практической жизни, и все то да будет Тебе во славу, а нам во спасение, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сегодня за моей спиной так замечательно украшенная у нас платформа, Спасибо всем, кто старался это сделать очень красиво и напоминает нам, что у нас сегодня такой особый праздник, праздник жатвы или урожая, мы называем его. Да? По-немецки он еще называется Эрнте праздник благодарения, можно сказать. И это очень важно, чтобы мы не забыли об этом и правильно отнеслись. С одной стороны, мы можем признать, что будучи жителями большого города, я думаю, мало кто из нас имеет свое хозяйство, где-то в Казахстане, России, там это больше было, там дача была, и действительно урожай собирали и кормились им. Здесь мы в основном покупаем все в супермаркете, можно сказать, ну тогда что праздновать, но здесь как раз мы имеем такую возможность, Задуматься, да? задуматься о том, какие принципы, какие вещи мы сегодня хотим взять для себя именно в отношении благодарения. Да, мы, не, не, может быть, не своими руками пожали, но есть важное что-то, что мы можем взять с собой сегодня. И это я хочу вместе с вами рассмотреть на примере вот этого текста из ветхозаветнего пророка Оси. Осия был пророк, который жил 750 лет до Рождества Христова, и через него Бог дает своему народу Израиля наставление определенное. И здесь надо уже немножко так взбодриться, потому что не только Израиль, по плоти его народ Завета, тогда бы мы все были так скажем, в стороне, мало может быть, некоторые, может быть, из нас действительно от Авраама по плоти происходят, но большинство нет. Но слава Богу, что Он взял нас в свой завет через Иисуса Христа, мы тоже Его народ, и это слово к Его народу нам дает тоже очень важные вещи, которые мы хотим рассмотреть сегодня. Три вещи в день благодарения, которые мы хотим взять себе к сердцу, к размышлению и к последованию на практике из этого текста. И первое, очень простое, «Его народ, народ Божий, они имели пажити». Вот такое первое наблюдение из этого стиха. «Они имели пажити». Что это такое? Опять-таки, немножко, может быть, даже слово сегодня не всем понятно. Что такое пажити? Когда, или что это означает, да, это, этот образ? Когда мы сегодня смотрим на государство Израиль, мы видим перед собой народ, который очень технически развитый. Израиль сегодня, там очень много инноваций, индустрия. Израиль э, патентует, развивает э, высокие технологии, медицину. То есть это одна из наиболее развитых технологических стран мира, оттуда очень много продуктов в вашем телефоне мобильном, вы даже сами не знаете того, эти алгоритмы делались в Израиле, или многие важные из них. Да? В то время Израиль был народом, который занимался двумя основными э, экономическими, так скажем, направлениями. Это было земледелие и это были звери, да, они пасли, были пастухами. Вот, и сами, сами евреи о себе, например, когда, помните, была такая ситуация, когда братья Иосифа приходят в Египет, и он представляет их фараону, и фараон спрашивает, это Бытие 47.3, он спрашивает, кто вы такие и каково ваши занятия? И они говорят, они сказали фараону, пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши, они были пастухи, сами такими видели себя, и поэтому много библейских образов, много библейских иллюстраций, они связаны с этим образом пастбища или пасения овец, да, Вот мы вспомним, нам встречаются много пастухов в ключевых персонах Ветхого Завета, например Авраам, у него были стада, Иаков пас, да, там он встретил Рахиль свою у колодца, как раз там, Моисей, 40 лет в пустыне он пас овец, там Господь и призвал его от овец, Давид, известный пример, пророк Амос и другие. Да? И вот мы видим, когда Библия те или иные вещи хочет наглядно, пластически передать, часто вот этот образ из жизни пастбища приходит. Например, о народе Божьем сказано, Псалом 94,7, «Он есть Бог наш, и мы, народ, паству Его, и овцы руки Его». То есть народ, как овцы Божии, сравниваются. Когда Библия хочет донести до нас и описать доступно наше потерянное состояние, то пророк Исаия, или Дух Святой через пророка Исаия 53:6, говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». И людям тех времен это было столь понятно, они знали, если мои овцы разбредутся, погрызут тогда львы еще жили у них, погрызут дикие звери, они потеряются, пропадут. И когда мы, как овцы, они задумывались, да, я иду, блуждаю, я потерян, меня нужно найтись. Или же известный пример такой, да, Псалом 22, с 1 по 3 стих, там даже Бог сравнивается с пастухом, да, «Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». И здесь мы тоже видим вот этот образ пастбища. Да? И когда мы вернемся к нашему тексту, иметь пастбище означает иметь все заботы свои восполненными. Да? Злачные пажити – это значит, все нужды мои, как овцы, так скажем, покрыты, да? у меня есть трава, она цветет, у меня есть место, где пастись, место для жизни, для покоя своего. Образ пастбища также это образ мира, потому что когда была война, как раз это все прятали или скрывали, или враги забирали это. Пасущиеся овцы это образ мира, свободы, стабильности, уверенности имели пастбище, да. И так этот народ описан, да, они имели пастбище. И когда мы здесь задумаемся о нас сейчас, да, как о народе Божьем, мы обнаружим, Бог, как в этом псалме сказано, «покоит на злачных пажитях и подкрепляет душу мою». Бог заботится о нас, как о овцах своих со всех сторон – он заботится о материальных наших нуждах. Как раз на примере Израиля мы видим это так ярко. «Бог ввел их в страну обетованную», написано. «Это страна широкая и хорошая, страна, где течет молоко и мед». Исход 3.8. «Он вел их по пустыне и снабжал водой, снабжал хлебом с небес, давая манну». Он защищал их от врагов, давал победы, когда вводил их туда. Он заботился кругом, да? он размножил их. Когда-то был один Иаков, его 12 сыновей, маленькая горстка. Но потом многомиллионный народ Господь образовал, дал развиться, сохранил. Мы видим, все заботы он восполнил. Но также и... Духовные заботы своего народа он восполнил, не только чтобы они сыто поели, не только чтобы они были в мире, в стабильной какой-то политической ситуации, но он снабжал их и духовно. Да? Он дал им откровение свое, он дал им свой закон, в то время как народы блуждали, молились статуям, идолам, там, звездам, он открылся им как живой единый Бог». Да? Он дал им откровение, как жить, он дал им заповеди, он показал себя через чудеса, он давал пророков, через которые наставлял. То есть мы видим, их заботы материальные и духовные были богато обеспечены. Вот что значит иметь пожитие. У да? них было все кругом. И когда мы задумаемся над своим положением, да, вот сегодня, как народ Божий в церкви в 21 веке, мы должны честно признать, мы тоже имеем хорошие пажити. Бог за нас, за нас тоже заботится очень сильно. Да? Мы живем в государстве, где, если сравнить в истории, едва ли когда во времена какие-то были столь высокие уровни жизни, как сегодня. Вот, например, даже не так давно, если взять, когда такие выдающиеся поэты немецкие, там, Гёте и другие, они, если делали поездки какие-то в Италию, там, он делал, может быть, в жизнь одну-две поездки, описывал там потом это ну, события всей жизни. Сегодня такой ну, малыш, едва он в школу поступит, он уже был во всех странах мира с родителями, и в Африке, там, в Египет, и Красное море он видел, и все. То есть, ну, такого не было никогда практически, да, у нас стабильная политическая ситуация, есть законы, эти законы соблюдаются. Есть медицина, да, заботятся там. Есть социальные системы, страховки там, все идет, да. И даже, вот просто я всегда для себя задумываюсь, когда о таком размышляю, у нас есть такой люксус, может смешно кому-то показаться, как в каждом хозяйстве кран с текущей питьевой водой. Это люксус, потому что множество людей, есть, например, такие службы, которые в Африке, где-то в других странах, они устанавливают ну, колодцы, чтобы люди имели воду чистую. Если они в одной деревне на всех один кран ставят такой, люди просто радуются как богатству, потому что они ну, имеют пить чистую воду. Да? Это не просто, ведь это не просто, ну, попить там и что-то, это со многим другим связано. Например, вот есть такая э, миссия в Германии «Кристофель миссион Она заботится главным образом о людях, которые в бедных странах потеряли зрение. Они обречены на нищету таким образом, потому что там ну, тебя не будут никто снабжать, ты, если не видишь, ты не можешь работать, и ты обречен просто едва-едва ну, выживать. Вы знаете, например, что самое на втором месте по распространению причин, почему люди в бедных странах слепнут, это нечистая вода. Там есть такой, это называется по медицине, онхоцеркоз, или речная слепота. Люди идут к источникам воды, зараженным, там водится паразит такой, если он попадает в кровь человека, он размножается там, и... Э, Бин как это по-русски, кто у нас медик, <смех> ну, в глазах вот эта вот прозрачная наша кожица и все, он откладывает туда свои личинки, и они мутнеют. И в мире тысячи-тысячи людей, которые потеряли зрение как раз в бедных странах, просто из-за того, что у них нет воды чистой. И мы сегодня, открывая экран, мы честно признаемся, кто, кто думает, что он пользуется люксусным продуктом. Мы, мы привыкли к этому. Для нас это просто пошел, руки помыл, закрыл и все. И мы, не, мы просто ну, живем немножко оторванные от реальности, потому что множество людей, если бы они знали, у меня свой собственный домашний собственный источник воды. Это люксус. Мы даже не думаем об этом. Пажите Господь нам дал. Но мы даже где-то не думаем, да, насколько это важно, насколько это ценно. Например, сейчас, вот, когда это кризис с короной, да, я так наблюдаю последние вот, ну, развитие. Забота, кажется, самая большая, которая в Германии. Я не могу поехать в отпуск, куда хотел. То есть люди от этого вот дергаются и все. Бундеслига мы не можем смотреть футбол или мы не можем пойти вечером вот сейчас в бар или потанцевать, тогда как масса стран, где люди просто борются за выживание, потому что им, им не дает государство зонтик миллиардный, оно не им не открывает ничего, ты просто тебя закрыли, ты не можешь работать, просто от голода едва там. Они говорили, если мы не выйдем, мы просто там мы можем короной заразиться, а здесь мы просто от голода погибнем, да? то есть много. Тогда, как у нас говорили, о короннадцайд да то есть я там наконец-то расслабился, немножко в себя пришел, просто это настолько, ну, настолько такая разница, да у нас пожить и просто зеленеющий, если так смотреть, да. И также в духовном плане, посмотрите, например, мой брат сегодня утром прислал мне опять ссылку на YouTube их богослужения утреннего, потому что они все эти месяцы, они под запретом собраний, многие страны под запретом собраний церковных. Мы с мая месяца собираемся, приходим, у нас есть все возможности проповедовать, заниматься деятельностью, евангелизацией, благотворительностью, учиться в библейской школе, у нас Библии на родном языке дома, у нас лексиконы разные, все есть просто. Мы со всех сторон мы снабжены. И тут можно было сказать, ну, слава Богу, вот как бы все так замечательно, да? и в Израиле все так замечательно, имели пажити». Если бы тут в точку поставить, как бы было все почти что идеально. Но из-за того, какой человек, есть беда такая. И это второе, что мы видим здесь. «Имея пажити, они были сыты, здесь все еще хорошо. А когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня». И вот второе, что мы здесь видим. Посреди вот этой милости Божьей, которую он дает, его снабжение богатого, его помощи, человек, насытившись, забывает и становится превознесенным. Что значит превозносилось сердце? Превознести значит мерить себя меркой, к которой ты не подходишь. Это если бы я вот взял такой вот сантиметр, растянул его, сказал, я вот такой, хотя на самом деле я вот такой, совсем маленький. Да? Это когда человек как-то возносится ввысь, хотя крылья у него на самом деле очень подрезанные, и он как бы ты приземлись немножко, да? это превозношение, когда человек меряет себя не так, как он есть. И вот это вот беда человеческая, что... Это не только в Израиле было, она была там и она есть сегодня у нас. Будучи народом Божьим, у нас есть вот эта же самая склонность в сытости становиться забывчивыми и превозносящимися. И здесь в тексте мы видим две вещи в отношении этого. Во-первых, мы видим источник превозношения. Да? Написано, превозносилось сердце их. Превозносение начинается внутри человека. Когда Библия говорит о сердце, она говорит о внутреннем мире человека. Вся его личность, его отношение к жизни, воля, цели, система ценностей. Все вот это – это сердце его, он этим живет. И Писание нам указывает, мы все знаем эти стихи наверняка, например, притчи 4 глава, 23 стих, «Более всего хранимого храни Сердце твое, почему? Потому что из него источник жизни, то есть то, что наружу выходит, как я живу, как я действую, как я с другими людьми обращаюсь, куда я стремлюсь, оно начинается вон там. Да? Точно так же наши слова, да, Иисус говорит, Матфея 12 глава 34, 34 стих, от избытка сердца, что там находится, оно Через уста выходит, от избытка сердца говорят уста, да? то есть оно наружу проявляется словами и делами. И вот здесь мы видим тоже превозношение сердца от сытости. Человек становится вот такой вот, ну, заносится, да? гордится, перестает ценить, думает лучше и больше о себе, чем следует. И от этого происходит Плод наружу, да? плод, такой, это, скажем, корень такой в, в, в сердце, а наружу проявляется ядовитый противный плод. И этот плод называется «забыли меня». Да? Забывчивость о Боге. Не мы Богом забыты. иногда такая, ну, я не люблю это выражение, но говорят, вот там Богом забытая деревня или что-то. У Бога не забыто ничто, да? самые маленькие, пункты, самый, любой человек не забыт. А вот он, великий Бог, самый главный, он у нас забыт, оказывается. Вот это наша беда. Они забыли меня, хотя он кормил, хотя он берег, хотя он вел и заботился. Он на пастбище ведет. Да? Господь, пастырь мой, он покоит меня на злачных пажитях. А человек вознесся и забыл. Да? Вот этот наш ну, плотный, нехороший, забыть Бога. Эта забывчивость во многих разных вещах может проявляться. Израиль забывал тем, что они в буквальном смысле выбирали новых богов, ставили себе, научившись у народов, статуи, перенимали разные другие их праздники и так далее. Но есть такая особенно, может быть, бытовая может как сказать бытовая забывчивость о боге которая у них и у нас проявляется это неблагодарность это тоже то где мы о боге забываем да почему потому что когда мы благодарим его мы воздаем ему Ту славу, которую он заслуживает, мы признаем, «Господи, это то, что ты мне даешь, это то, что я имею, с чем я сталкиваюсь в жизни, это от тебя. Это не, не случай мне дает, это не я сам себе даю». Бог предупреждает в законе Моисеевом, «Когда ты зайдешь в эту страну хорошую, и там построишь дома, разведешь виноградники, берегись, чтобы ты не забыл меня». И не сказал, это рука моя сильная сделала, это я заработал, это я такой успешный или такой умный, такой ловкий. Бог предостерегает, потому что он знает наше сердце, как мы склонны возноситься, склонны забыть его, склонны приписать себе то, что нам не принадлежит. Да? Тогда же как раз, когда мы благодарим, тогда, когда мы осознаем, откуда это все, да, эти плоды, это тело, которое мы имеем, оно тоже не мое. Даже если я руками работал, кто тебе эти руки дал? Кто дал тебе мозги, которыми ты, может быть, в бюро или еще где-то работаешь? Глаза сотворил дивно. Это Бог. Да? Это тело, не я его хозяин. Бог его создал, оно Богу принадлежит. Да? Иисус в Нагорной проповеди, Он такие слова говорит, мне всегда они очень... Ну, в такую трепет некоторые приводят, можно сказать. Матфея, 5 глава, 45 стих, Иисус говорит, «Он, то есть Небесный Отец, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Сегодня люди смотрят, солнце – это звезда, вот она столько километров удалена, она состоит из там гелия, того-того. А Иисус говорит – это его солнце, вот как мы говорим о то, что у нас дома в хозяйстве, это мое, это его солнце, он дает ему светить, он дает дождь на землю, это не просто какой-то процесс там механический, вот сам по себе происходит. Мы склонны вот с этой, ну такой физической, биологической какой-то стороны все это отсидеть, а Христос, он смотрит, в корень вот этого, он говорит, это Бог дает солнцу светить, это Отец благой дает дождю лица, это Он дает воздух, которым ты дышишь, это Он дает тебе здоровье, это Он дает тебе семью, это Он дает тебе трудиться и зарабатывать, это Он дал все. Эти пажити, на которых ты пасешься, Его. Вот сегодня мы благословляли дитя, новорожденное на немецком, и даже о детях тоже сказано. Да? Вот награда от Господа дети, его дар, плод чрева, все это его. Да? И тогда, когда мы забываем это, не благодарим, а еще хуже, робщим, вот это как бы ну, такое зеркальное антиотражение благодарности, ропот, когда человек не только молчит или не, не, не, не говорит позитивного, не, не признает с благодарностью, а он еще жалуется. На немецком есть такой стих, я его сегодня цитировал, я процитирую, большинство поймет, я думаю. Емер эхат, еме эвиль, ни Шваиген, штиль». Чем больше у него есть у такого человека, у каждого из нас в общем-то тем больше он хочет. Никогда его жалобы не смолкают. Да? И вот когда я смотрю на себя, как часто Бог окружит всеми благами. Просто нам, особенно здесь живя, нам нечем жаловаться. И что, благодарность? Абсолютно нет. Сейчас вот как раз, как раз, когда этот кризис, куча разного, то и не так, и это не так. При том, что если сравнить, как ты через этот кризис проходишь, просто это, ну, на руках тебя пронесли, столько жалоб все равно, да? недовольство. И вот здесь вот эта взаимосвязь проявляется между гордостью и превозношением и тем, что из уст выходит или как мы себя ведем. Потому что в тот момент, когда я жалуюсь, когда я начинаю неблагодарить, благодарить, возмущаться, я этим демонстрирую, а я рассчитывал на лучшее а я рассчитывал, что будет вот так и вот так. То есть, ну и человек, если, если ты тебе что-то, ну так, так скажем, неожиданно хорошее попадается, в основном радуешься, а когда ты уже себе ну построил какие-то вот и думал, вот так вот будет, а происходит по-другому, тогда недовольство проявляется. И когда мы общем, мы этим самым показываем, я, я заслуживаю лучшего, я заслуживаю Большего чего-то, чего-то еще более, ну, более хорошего, более большего, да. А это как раз вот ну, грех большой здесь, да, они забыли его, их сердце вознеслось. Если мы такой простой пример приведем, представим, есть ребенок, да, и ребенок окружен заботой и любовью. Вот для него все, ему стараются все хорошо сделать, и у него вот день рождения, и он... Заходит в комнату, у него гора подарков лежит, у него там шарики воздушные разноцветные, и все. И вот торт занесли, и вдруг он видит, это шоколадный торт. А я хотел торт, где такие разноцветные насыпаны, штройзель по-немецки, да, такие штучечки с посыпкой. И вдруг он начинает, все эти подарки, все вот если на весы положить, здесь вот целая гора, а здесь всего лишь маленькое какое-то, может, разочарование. Он хотел вот так вот, у Васи были Штройзели, я тоже думал, мне такой будут, а получилось наоборот. И вдруг он начинает капризничать и, и недовольным быть. И это обидно как-то, да, потому что ты смотришь как человек, что тебе надо, тебе же все, тебе дали из-за такой мелочи. Неужели стоит делать, ну, какой-то скандал? А когда мы посмотрим на взрослых себя, Бог дал все, вот посмотришь, обеспечил, работу дал, все. И вдруг человеку ну вот, взбрело вот что-то не так, вот, маленькая какая-то, и он начинает свой рот открывать и жаловаться своим языком, не благодарит, не, не ценит вот все то, а вдруг это все куда-то заслонилось, а вот эта мини-штучка какая-то, она ему всю радость отравляет. И это, это Мы понимаем это неправильно, а когда я смотрю, как я реагировал в тех иных ситуациях, я должен осознать со стыдом из-за какой-то ну, такой мини-штучки. Я роптал, а многое, пажите все, Божью милость как бы отодвигал в сторону в этот, в этот, в этот момент. И это очень неправильно. И вот здесь как раз превозношение то. Тем, что человек такой подход проявляет, он показывает, как бы, он хочет, чтобы все было совершенно. Но в этом мире не будет совершенно все. Да? Мы знаем из первых глав книги «Бытия», когда Адам и Ева совершили грех и не послушались слов Господних. Господь говорит, так как ты не послушал и вкусил от плода, о котором я запретил тебе, проклята земля за тебя. На этой земле не будет Никогда совершенного. Это будет только в лучшем мире. Вот там не будет о чем жаловаться. Там все будет новое. да А здесь нет. И это надо нам подумать. Если я хочу здесь жить, как на небесах, вот все должно как-то под линеечку, все не будет этого. Да? Это гордыня так думать. И это неправильно. И человек будет снова-снова здесь спотыкаться, снова-снова ну, огорчать и прогневлять Бога ропотом своим. Но более того, почему так страшно ропот и неблагодарность? Потому что есть причина большая благодарить, большая даже, чем все красивые овощи и фрукты и все, что мы имеем. Эта причина описана римлянам, 8 глава, 32 стих, там написано, Павел напоминает, тот, который, «Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». И ход мысли апостола, он говорит, Бог дал самое-самое лучшее, что можно было. Он отдал Сына Своего, чтобы искупить тебя и примирить тебя с собой, чтобы твой грех был покрыт, чтобы та вражда, которая возникла, через грехопадение Адама и Евы, была устранена, чтобы ты стал из чужого частью народа его. Он дал самое лучшее, и остальное все будет тоже, да, он говорит, он дарует все, он знает, когда, в какой форме, сколько много, как долго, что тебе дать, да? Богу не надо указывать здесь, он добрый отец, мы знаем, например, вот мы вчера пошли, покупать зимние сапоги, потому что холода приходят. Как родители мы позаботились о детях, они, они бы даже им не, не думали, там, они играют и все. Но мы знаем, им надо это. Мы пошли и сделали, да? И Господь он нам дает вовремя все, что мы нуждаемся. Но главное, Он дал Христа за нас. И когда мы проявляем вот это вот ну, недовольство и ропот, мы как бы говорим, да, вот у меня есть... Жизнь моя как бы на злачной пажити проходит. Все ты даровал работу, Христа тоже. Но мне надо вот эту вот мини-штучечку еще сюда. И вот это так неправильно. То есть все и Христос, мы его как бы отставляем, а концентрируемся на одном малом. Это неправильно. да. Он дал нам главное, остальное все приложит. Да? Остальное Он дарует с ними всего, ведь Он дал Спасителя. И третье, что мы видим, да? вот они имели пажити, они, к сожалению, насыщались и превознеслись, и забыли Бога. Мы осознаем это и в себе. И третье, им следует покаяться. Да? Третий пункт, который мы видим здесь, им следует покаяться, обратиться. Если мы читаем пророков, особенно, да, кто читал Ветхий Завет и видит, то мы обнаружим, что призыв к покаянию был обычно направлен не на какие-то чужие народы, не к филистимлянам, и не к Вавилону, и не к фараону куда-то. Он был направлен в первую очередь к Божьему народу. Пророков Бог посылал, прежде всего к своим. Да, был Иона, например, были другие ситуации, Бог и к другим народам обращался, но особенно фокус всех пророков на его народе. И поэтому было бы опасно, если бы мы сейчас отключились как-то и, услышав слово «покаяние», мы бы внутренне подумали, ну, это вот сейчас призыв к неверующим, к гостям или еще кому-то. Я уже покаялся 10 лет или сколько это не ко мне, да? Но это не так. Божий призыв к его народу. И этот самый тоже пророк Осия, как и все другие истинные пророки, они звали Божий народ обратиться от ложных путей к истинному пути, от забывчивости Бога к Богу в его общение, да, чтобы к нему пришли. И здесь мы видим в 14 главе, дальше у кого открытая Библия, там этот призыв к народу. «Обратись, Израиль», второй стих, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему, отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Вот этот стих цитируется в послании евреям, и там написано, будем непрестанно приносить жертву уст наших, то есть жертву хвалы, прославляющую его, да? прославлять его. И сегодня, в день благодарения, стоит задуматься об этом. Что мои уста говорили, и в каком состоянии мое сердце находилось? Было ли оно склоненно пред Господом в признании всего того, что вот за прошлый год сколько Он хранил меня, сколько Он снабжал меня посреди кризиса. У нас никогда не было ну, никакой нехватки. Вода текла, свет горел. Все эти месяцы, слава Богу, да, Он сохранил рабочее место, кто-то ходил на курс э, арбит на сокращенное, и то там в основном там восполняли это как-то это так драгоценно да он хранил нас и духовно он дает нам собираться много месяцев хотя во многих странах даже в америке там собрание до сих пор под запретом находятся до да? нас рано выпустили слава богу да все обо всем он позаботился но ценим ли мы это или мы ропщим про какие-то, вот я в отпуск не могу поехать, вот то не так, это не так. Здесь вот сегодня в день благодарения надо задуматься и где-то покаяться и обратиться, Господи, прости, что и мое сердце стало забывчивым, стало таким черствым, что я все не так мне как-то, вот всегда что-то вот не хватает. Наоборот, я хочу радоваться тому, что ты дал. Я хочу благодарить тебя сознательно за это. Да? Сколько раз, если мы задумаемся так, как в наших семьях, в наших домах, темы разговоров, сколько раз там слова неблагодарности, жалоб, недовольства вырывались. И наоборот, там, где нам надо было бы открыть уста и благодарить Бога, там тишина почему-то. Да? нас так, ну, Такое сердце наше вот... как сказать, пустое или как, что трудно его подвинуть, благодарить и оценить. Мы пользуемся тем же краном с водой, тем же какими-то помощью государства часто, и быстро забываем, и не благодарим, а ропщим, да Здесь есть место покаянию, да? особенно в этот день благодарения. И что значит покаяться? Это не просто значит то, что было плохого признать и сказать ну да вот нехорошо как-то получилось покаяние означает переменить путь да вот у меня недавно год назад где-то приезжал из казахстана старый товарищ и мы списались он по WhatsApp там написал и мы хотели встретиться и он посмотрел там по карте но он к сожалению ну, есть линия там например с с зибен там или с драй он Вместо в одну сторону, он сел в другую сторону и уехал как раз в противоположную. И когда это выяснилось, что он сделал? Он не просто сказал, о, вот, ну, как-то не туда заехал теперь. Он сел, пересел и поехал в правильную сторону. И покаяние – это не просто сказать, ну, вот, да, я как-то пороптал, нехорошо было. Но это значит… Теперь в правильную сторону активно идти, как ты раньше шел в неправильную сторону, да, переменить пути. Как мы можем переменить свои пути в отношении, например, ропота и благодарности? Мы можем осознавать Божье действие в каждый день, вот как раз посреди наших вот вроде бы банальных происшествий таких бытовых. Как важно, если мы Слово Божье всерьез берем, Например, тоже солнце увидел, вот когда мы идем в школу, мы так, через такой мост проходим и видим восход. И эти слова Христа, да, Он дает солнцу своему восходить, да, над, над злыми и добрыми. И я могу себе, приводя на память, радость получить из этого, потому что я думаю, Господь, дает и сегодня солнцу восходить, вот солнце его, он на троне, он дальше продолжает управлять всем. Да? И сразу же мне есть радость, за что я могу порадоваться, потому что иногда ну, можно слышать такие разговоры, вот в последнее время раньше как-то Бог действовал в моей жизни, сегодня вот я не ощущаю или не вижу, ну как же. Посмотри, солнце взошло, это действие Божие, да? его небеса распростерты, небеса проповедуют славу его. Как же ты не слышишь ну, голоса Божьего? Вот, взгляни вокруг себя, да? посмотри. В таких, в таких, вот кажется, мелочах, там столько много причин благодарить. Всякий день. Да? Второе, что мы можем делать, мы можем вспомнить и поучаствовать в нуждах тех кто находится в худшем состоянии, чем мы. Может быть, это прямо здесь кто-то, в Германии, несмотря на все социальные системы и все. Может быть, это кто-то в других странах. Вот сестра, например, в Индии видела сама, как живут дети там. Эти дети что хуже других детей, которые тут одеты, обуты и все? Нет, они тоже такие же драгоценные, такие же создания Божии. И у нас есть где-то в руках, Средства, помочь где-то, где-то поделиться тем благом, что Бог дал, в каких-то других ситуациях, сделать это, да? потому что этим мы показываем, Господи, Ты дал мне, я хочу, как я принимаю, так я хочу и делиться с другим, да? щедро давать дальше. Вот, например, когда Иоанн Креститель проповедовал проповедь покаяния, и его спрашивали, что нам делать? Он сказал, Луки 3,11 – «У кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Было бы немножко… Да, конечно, надо радоваться тому благу, что Бог дает, но если мы радуемся в тот момент, когда кто-то скорбит рядом с нами, может быть, голодает, или когда вот мы знаем, есть беда, я бы, О, «Господи, спасибо, я могу два отпуска в этот год сделать вместо одного там и так далее». Тоже хорошо, но когда ты даешь скорбящему, это огромную радость принесет. В этом я свидетельствую, Господи, и Он твое создание. Я хочу быть инструментом, через который ты, например, тому, кто в беде, поможешь. Да, это столь ну, славно быть в руках Божьих тем, через кого добро кому-то придет. И кто-то будет, вот он был голодный, а теперь сыт, потому что ты поучаствовал в этом, у тебя есть вот, преизбыток, дай тому, у кого нет ничего, да, поделись. Или следующий пункт, как мы можем благодарить. Тот же Иоанн Креститель, э, Луки 3,14, он сказал да, солдатам, довольствуйтесь своим жалованием, то есть то, что вам платят как зарплату, те обстоятельства, в которых вы живете, Цените и благодарите их, да. Не надо заглядываться, а вот сос у соседа, у него лучший там, я не знаю, участок, дом, машина, еще что-то. От этого человек ну, сам себе портит жизнь, когда он смотрит куда-то вот ну, <соспорядок> в чужое, завидует и недоволен. Вот у него все есть вроде, но там лучше, я хочу лучше, да? Довольствуйтесь своим жалованием. Слава Господи тебе, то, что ты дал мне, то рабочее место, ту семью тех детей, я не хочу как-то ну, смотреть в чужое и говорить, вот если бы я имел как вот тот или как тот. Довольствуйтесь тем, что есть. И это радость в этом. И главный пункт, да, на который, как мы можем научиться не роптать, а благодарить и ценить, задуматься о главном богатстве. Главное богатство, которое Бог приготовил нам, оно еще ждет нас, да, мы еще к Нему движемся, хотя мы уже имеем Его отблеск здесь. Бог дал нам вечную жизнь через Иисуса Христа, Он дал нам вечное блаженство, Он дал нам единство с Собой, тем, что Христос понес наш грех, примирил нас с Отцом, взял грехи наши на кресте на себя и убрал вражду, которая между нами находилась, и сделал нас детьми Божьими. Вот эти вещи неизменные. Даже если вдруг придут времена, кто знает, что придет, и пошатнется наша жизнь такая вот, к которой мы привыкли в Германии. И я не буду, может быть, не то что денег для отпуска или чего-то иметь, но, может быть, как мы уже переживали в Казахстане, например, в 90-е годы, в другие, кто-то знает, где едва-едва ты мог Прокормиться, может быть, тоже придет, все может измениться, но эти вещи нет. Да? Крест Христов стоит навсегда, это обетование блаженства навсегда, его не, его не пошатнешь ну, вот, какими-то событиями политическими или чем-то, и там наше богатство в этом. Оно, его не, не съедят моль и ржа, как Иисус сказал. Да? Здесь на земле они истребят все, рано или поздно. Но это богатство, если мы за него ухватимся, «Господи, я хочу обогащаться тем, что Ты во Христе мне даровал, вечной жизнью, с Тобою отношениями, Духом Святым, который движет меня, милосердно действовать, иметь мир с другими» и так далее. Эти вещи, они ну, настоящие, их, их никакой кризис не заберет. И вот в День Благодарения я хочу благодарить за то, что я имею богатство в Иисусе Христе. Вот кто, может быть, смотрел новости в последнее время, были дискуссии о доходах политиков. И вот немецкий министр финансов Шольц, он давал интервью, он сказал, «Ну, я себя ощущаю вполне хорошо, но не скажу, что я богатый». И потом начали расследовать, у них открытые, как политиков у них, то, что они получают, это публично. Обнаружили, что он зарабатывает 15 194 ойра 61 цент в месяц. Да, то есть это то, что декларировано. Он сказал, я не совсем себя богатым ощущаю с такими доходами. Типа, Была дискуссия, когда, кто богатый, с какими коридорами. И я могу сказать про себя, вот, может быть, в глупости такой, в наивности, я могу сказать, может быть, министр Шольц не ощущает себя богатым, а я славлю Бога, что я ощущаю себя богатым, потому что Иисус Христос взял грех мой на себя и сделал меня из грешника и вот этой блуждающей овце на кривых путях. Он меня сделал детям своим, и он взял мою вину, и он дал мне... Вечное блаженство, к которому я шаг за шагом движусь, я еще не имею его в полноте, еще предстоит всем нам эту линию переступить. Но я знаю, что там меня ожидает доброе наследство, которое Христос для меня приобрел. Министр Шольц себя, может быть, не считает богатым, а я считаю себя богатым и благодарю Бога за его сына. И сегодня, как раз в день благодарения, я хочу вот эти вещи осознавать. Я хочу, чтобы мой ропот, недовольство, мои какие-то вот искания восполнить. Вот кажется, вот это я куплю, это приобрету, и тогда я буду счастливее, и тогда с новой кухней или если я поеду там куда-нибудь в Намибию в отпуск как коллега или еще. Но это все ничто, а вот это богатство, которое Бог просто дает буквально каждому из нас. Хотим ли мы? им обогатиться сегодня? Хотим ли мы за Христа ухватиться и в Нем иметь настоящее блаженство? Вот Пусть нам этот день благодарения напомнит. Мы имеем пажити, к сожалению, мы часто забываем Бога в сытости нашей, но Бог дает нам призыв и шанс покаяться и обогатиться настоящим богатством и за это благодарить. Давайте будем благодарить Его за это, и сегодня и прославим его имя святый Божий, я так благодарю тебя за то что твое слово оно правильно наш взгляд направляет туда где настоящая ценность где настоящее богатство для каждого из нас это твой сын иисус христос он будучи богат обнищал ради нас дабы мы обогатились его нищетой его нищета на кресте его пролитая кровь, она приобрела для нас вот это сыновство, блаженство, общение с Тобой. Помоги нам это не отодвинуть в сторону, погнавшись за какими-то негодными мелочными вещами. Помоги, Господь, покоясь и благодаря за эти пажити, Ты действительно нас оградил, хранишь, мы все это признаем и где пользуемся мы, благодарим и за материальные вещи, за здоровье, за мир, за страну, где мы живем, это все очень ценно и важно. И помоги нам во всем том, однако иметь правильное вот это равновесие, Господи. Помоги, пожалуйста, ко Христу Иисусу обратить свое сердце, помоги в нем искать и найти. Истинное богатство, безопасность и стабильность. Помоги там, где мы роптали, где мы не задумывались, где мы как раз, может быть, о вещах, которые некогда вымаливали у Тебя, потом языком своему так неблагодарно проходились. Прости, пожалуйста, жестокосердие. Обрати нас к Тебе, всем своим сердцем, как Твой народ. Может быть, сегодня и кто-то, кто и не знал Тебя, и никогда не задумывался, тоже задумается и обратится к Тебе. Даруй то, Господи, чтобы мы имели это благо, особенно и в день благодарения, и в каждый день во Христе Иисусе. Слава Тебе, честь и хвала во веки. Во имя Его мы просим. Аминь. Перед заключением собрания хотел бы сделать несколько объявлений. В, это, в этот четверг библейского часа не будет. В пятницу, как обычно, будет молитвенное служение с 18 до 20. Я не знаю, насчет молодежного служения, как оно, я думаю, что они между собой как-то договорятся. В воскресенье, как обычно, с 9.30 немецкое служение и в 11.30 русское. И, конечно, еще раз хотел бы я напомнить, что сейчас к нам предъявлены определенные требования, поэтому прошу, чтобы по церкви передвигались в масках. Если вы здесь сидите на своем месте, то, конечно, можете маски снять. Не надо как-то там ну, себя ставить там пренебрегающим да, или геройство какое-то проявлять, просто подчинитесь э, то, что от нас требуют. И на улице, конечно, в общении, если общаетесь, можно без масок. Ну, просто напоминаю, что чай сегодня не будет, как обычно это делалось у нас э, в прошлые года. и мы сейчас помолимся перед заключением служения, и потом уже после молитвы мы еще... Выслушаем один псалом от нашей группы, и если есть у кого-то желание, вот это наставление, которое сегодня мы слышали, да, это очень серьезный повод задуматься. Я не хочу сейчас говорить, что это такое шикарное наставление, хотя на самом деле это так и есть, но просто... Некоторые вот эти вот напоминания про люксус, да, я так подумал, думаю, а это ведь не только на кухне вода течет, и в ванной, да, и даже в туалете, вот, и, ну, это один из примеров, который был приведен, да, есть и много других, я предлагаю сейчас помолиться, пусть будет это коротко, пусть этот будет несколько слов, от кого-то, потом я закончу, и мы потом после этого уже выслушаем один псалом. Давайте встанем, поблагодарим Бога. Святой Иисус Христос, мы нуждаемся в Тебе каждую минуту, Господи. Прости нас, Господь, что Бывает такое, когда мы насыщаемся, мы забываем о Тебе. И действительно, когда землю посещают враги или какие-то неприятности, трудности, тогда по какой-то причине народ начинает больше обращаться к Тебе. А Ты хочешь, чтобы мы имели с Тобой общение, Господи, и поэтому... Ты периодически посылаешь какие-то бытовые трудности, где мы не имеем чего-то уже привычного и обращаемся к Тебе, Господь. И Ты прости нас, Боже, что мы взывать умеем, а часто забываем благодарить, Господь. Действительно, мы имеем здесь, в этой стране, очень хорошие пажити. Этот люксус, о котором мы сегодня слышали, мы передвигаемся, Господи, не просто в каком-то грязном общественном транспорте, на машинах ездим, Господи. Ты даже сегодня нас не, не закрыл дома, Господи, мы можем быть здесь, и несмотря на какие-то непривычные вещи, нося маску, Господи, но можем обращаться к Тебе и даже воспевать, Господи, благодарить Тебя, Боже, благодарю Тебя за самый основной дар – это Иисус Христос, который пришел для того, чтобы спасти нас, Господь. Я знаю, Боже, что мы часто перестаем ценить, Господи, вот это наше положение. Мы радовались когда покаялись, радовались, когда принимали водное крещение, Господи, но потом вот эта бытовая жизнь, она как-то нас закрутила, Господи, мы больше заботимся о быте, чем о том, чтобы послужить. Мы даже часто не хотим во время служения послужить, Господи. Прости нас за это, Боже милосердный, я благодарю Тебя, Господи, что мы имеем на столе такое изобилие. Боже, я благодарю Тебя, что... У нас есть семьи, Господь, что у нас здоровые дети, здоровые жены. Господи, благодарю Тебя, Иисус Христос, что мы, Боже, можем приходить сюда и в этом теплом здании, сухо, Господи, не, не, не мочит нас, до, нас дождь, Господь, мы можем взывать к Тебе, Боже, благодарить Тебя. И прошу Тебя, конечно, Иисус Христос, чтобы и в этой ситуации, которую мы сейчас переживаем, чтобы мы были стойкими, Господи, несмотря ни на что, чтобы нас ничто не отстранило от радости в Тебе, Господь. Конечно же, я как человек прошу, Господи, чтобы как можно быстрее это закончилось, Боже, но прежде всего этого прошу, чтобы радость наша была совершенной, Господь. Благослови, пожалуйста, Иисус Христос, каждого из нас, когда мы пойдем в следующую рабочую неделю, Господь, и трудились во славу Тебе, не как человеку угодники, Господи. Неси нас на руках Твоих, Господь, как Ты это делаешь всегда, Боже. Помоги, чтобы мы ценили каждую, каждый заработанный цент, Господи. Благодарили Тебя, что он не приобретен как-то обманом, Господи, но что это заработан нашими руками или нашим, э, нашим умом, на, на, нашим здравым пониманием, Господь. Благослови, пожалуйста, чтобы мы помнили о том, что, Господи, во многих... Странах странах много-много людей даже не имеют горстку кукурузы на день, Господь. Боже, прости, что мы часто остаемся жадными, Господи, что, понимая, что где-то, может быть, наши родственники не имеют много средств, мы жалеем, чтобы им переслать это, Господь. Помоги, Боже, действительно таким образом благодарить Тебя, Господи, что мы имеем, что можем кому-то пожертвовать, Господи. Благослови, Боже, милосердный. Пожалуйста, прошу Тебя, Иисус Христос, чтобы мы были благодарны за каждую крошку хлеба, Господь, за крышу над головой, за воду в наших домах, Господь, за все, Боже, за одежду, Господь. Благодарю Тебя, Иисус Христос. Прибудь с нами, Боже, и помоги ценить Твой крест, Твою жертву, Господи, самое основное. Пусть прославится Твое святое имя в наших сердцах и в день вечный. Аминь. Присаживайтесь, пока пока выходит наша группа. Я хочу еще просто напомнить, что действительно, как и Антон говорил, напоминал, что есть вещи, которые второстепенные, а есть вещи, которые не просто главные, они а самые главные они наиглавнейшие, да. Вот кто приобрел Христа, тот, и вот, тот, тот имеет э, вот это самое важное, потому что даже когда обрывается жизнь, это важное остается. И сейчас будет звучать псалом или песня о жемчужине. И вот Иисус Христос, Он представлял как бы себя, как, ну, как что? что-то такое очень драгоценное, да, и рассказывает притчу о том, что один человек э, узнал, что на поле есть вот эта драгоценная жемчужина, и он как-то не пришел ночью, и не украл ее, и не приобрел ее каким-то образом таким обманным, да. Написано, он продал все, все, вот он был достаточно зажиточный, наверное, написано, он продал все. То есть расстался совсем для того, чтобы приобрести это поле, чтобы иметь эту жемчужину. Вот так вот э, человек, приобретающий Христа или желающий приобрести Христа, расстается со всем мирским, отвергается все мирское, для того, чтобы иметь жемчужину. Самую важную, самую главную. И сегодня крест Христов, братья и сестры это актуальная вещь. К нему можно прийти. К Иисусу Христу можно прийти для того, чтобы получить спасение, для того, чтобы приобрести эту жемчужину. Давайте послушаем псалом. Все моря и все края Как не дорог жемчуг тот цвет его спасение мне Для его живых красот Я тону в морской волне Долго-долго я искал, не встречал Жемчуг в руках держал, Жемчуг редкий, дорогой. Свет блеснул в мои глаза, Я хотел домой бежать, Чтоб дома свои продать. Но он кротко мне сказал, мало мира самого, чтоб я жемчуг свой продал. Даром я даю его, долго-долго я искал, не встречал. И я, жемчуг он в руках держал, Жемчуг редкий, дорогой. И я руку протяну, И тот жемчуг получил, вот с любовью взглянул, И меня благословил. Чуд мой недар, Мари, дар любви Господь не ⁇ И на землю принесет Неву саду скорных. Чукон он в руках держал, Жемчуг